Три дня спустя. О, боже мой. Привет, Ваникс. Так, в мою комнату пойдем, а то тут... Может, дойти тут один наглый. Привет. Ты меня, наверное, не помнишь. Хотя у тебя есть нора, и ты мог посмотреть. Ага, аккуратно там. Так, пойдем вот сюда. Здесь нас точно уже никто не потревожит. Вот сюда. Ну? Чего же, пройти не можешь. Так, мне тут для чего я тебя вызвал и зачем ты пришел, короче. Когда мне, когда всему городу стерли память, если зайти в новости, прям в новости и пролистать немного вниз, здесь видео, где можно узнать мою личность. Ты сейчас займешься тем, чтобы убрать вот эту фигню всю. Кое-где ты должен, чтобы. Все, все, все, все, все, все. Чтобы в новостях это не было, ни что, все забыли. переходишь в то прошлое, прошлое, прошлое, и просто берешь делаешь связь и и все. И делаешь так, что что-нибудь сделай. Короче, ты же. Ванник с я. Так, все, вались, чтобы тебе... чтоб никто тебя не видел в моей комнате. Это снова сейчас. Так, пойду-ка я на кухню. А, ну у меня еда есть, поэтому я тут пообедаю. Боже мой, это карга старый здесь. Так. когда uh, Да, этот один человек врет, как дышит. Ну ладно. Жаль, что об этом никто не знал. Здравствуй, мам, пап. Ладно. Не буду говорить. Привет. Привет. А. Привет, Лайла. О. Меня зовут Адриан, кто Идрян? Сам ты Идрян, я Адриан. Ты, ты, ты вообще, М -м, вообще. я Адриан. Ты. Ага. А во. Угу. Она врет, как дышит. Ничего мы с ней не дружим. Так, вали отсюда все. Врет тут, как дышит. А, пошла вон с Каргастора. <рец> Я <б> сказал. <плес> <плес> mm, какой тут пароль? Я не помню. <плес> mm. <плес> Не пугай меня так. О, Ничего, я сейчас... Еще... Так, а... ай! Она здесь. Я... Мы ее... Ай! Сваливаем! <соцентричный> Дура Андреевна. Так, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Валим. валим, валим. валим... Так, И... прячемся, прячемся, прячемся. Так, надо трансформироваться. Дики, давай. А ты попадать так, наверное, ты погладь. Притворюсь, я притворюсь. А ты сначала меня убей, убей, убей. И зачем? нужно бежать, бежать, бежать, бежать, бежать к этому противному, к ранителю, mm -hmm. наверное, да, ранителю. Где он? Где она? Так, по моему, экран показан. Карапас. Алло, Видите, мистер Бага. Так. Ого, сколько? Бифок. Карапас, кролик. -за Мистер Бак, Ты срочно. Кто такой? Я хранительница э, Чунгачанской шкатулки. Какой? Ай! Чунгачанской. Да. Шкатулка есть. Да. Шкатулка две раза есть. Ладно. И что тут забыла? Я хочу вам срочно сказать то, что скоро хозяйство нападет на другие храмы, и вы должны спасти нас всех. А, откуда у тебя талисманы? А, точно. Всем хранителям создатель талисманов купал новые талисманы. Ах ты! Жук, По идее день. должен скоро вам, но тебе вряд ли дадут, да, но там еще другим хранителям должны дать, наверное. Ай, ну и где ты? Что, с кем вы сражаетесь? Вы что? Болезнь нет. в Чунгачанге? Просто тут акума, которую а? не видно. Но мне будет лишь. Погодите, талисма талисман. Потому, что талисман, талисман. Талисман не у тебя? М Какой талисман? Моли. Молли. Нет. Мы вот ни один талисман не потеряли. А вот а. какие вы бесполезные. Кого вы бесполезны? такой вот лук со стрелами-видимками. Ты а, сначала попасть по ним. Сначала меня найди. Кролик. Кролик, ты да. должен срочно пойти за мной. Кролик? Вообще, какого фига? Ты надеюсь... То, что тебя просил, сегодня сделал. Кролик, срочно иди за мной. Поймите ее. Кролик, нет, не иди никуда, просто. Мы должны с кроликом кое-что обсудить, он должен нам помочь. Он ничем вам не обязан, он мой. Или иначе, я подниму совет, чтобы забрали у хранителя шкатулку. Все, подниму. Попрошу создателя, он приедет к вам. Здесь! Стреляй! Нашлась. Тихо, Я а пойду перезаряжу. Я пойду пойду перезаряжу свой чудесный талисман. Сзади. Я нашел. Она где-то здесь была. Тихо. Да, вот. вот она. Ты ее можешь связать как-нибудь. Найдите меня, потом уже связывайте. Нашли. Аккуратно. Сзади. Вот тут. Вижу, что... Я с ней странился, но делают то, что типа нет. Потому что... А, нет, они. ладно, не же знаю. Так, ребят, Акума этой невидимки, мы не знаем, кто под ней скрывается под маской. Невидимки. А, мы. мы знаем, кто скрывает. Не мираж! Да мы мой мираж сломали? Я тебе помогу, да? Хоть Акума, супер шанс. МИРАЖ! Да, именно там, где, я думаю, так, в кабинете МИРАЖ! Химии. Кабинет. Я, погоди, я по своему МИРАЖу я, я вижу свежие шаги. А я уже забрал то, что мне надо. Да, конечно, можешь разрешать, но а кому мне не там сидит. Да, я-то знаю, где у тебя сидит Акума. Потому что в прошлый раз это твой любимый столик. Ой, а, прости я... меня! Кролик, прости меня. Там мы были троём. У Мне плохо. Очень. Бывает, кролик, я случайно, Что я, я еще не опытен в этом. Да. В своих силах я еще не опытна. А теперь да. разрушим этот... ...эстмет. Нашлась! А да. там, да. талисманусы да. да. на крючке у меня. На, Это сундук? Эта. Нашлась! Попалась? Да елки палки Мир... Мираж, да. Лампу, Мираж. Ура, А, не шоу, Я одна попала. Я попала. Пора, Пора начать действовать моему чудесному плану. Мираж. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Здравствуйте. там живы? Да. Вы кто? Мистер Бак, ты у вас а, не? Не, ну, память плохая. На 90 лет. Ну ладно, на 90 лет. Скайтесь, осторожно. Ну, так, ладно. Так, что это Че, за, за, за не По... подарки? Что она тут пораскидала? Миражи. Надо, надо, нас всех попало распятывать. Ай, что ты тут делаешь? Я спряталась от этого. А злодея, он Привет. за мной пригонялся сыром, меня Привет. кидал. Я вот сбежала, вот мы сюда спрятались. Помогите мне, пожалуйста. Сейчас я сниму тебя сниму. сниму. Сюда подойди, поближе. Что? А, я тут нашла, я нашла лестницу. Какая да? лестница? Иди сюда, я тебя спущу. А, ты один. Я тебя спускаю. Здрасте. Я, я что-то, а, вот это-то. Все, я тебя поймал. Что? Что? Мираж. А Это что такое же было? Что? Это как? Вражник. <связывается> или марзу... Резал... Ну как? Кризулис. Кризулис. Кризулис. Кризулис. Ну что ж, детишки, Резал... пора вас так да, Я сейчас вы... всех изобью. Так, надо использовать... <связывается> Мне надо детро... <связывается> использовать чудесный мистер Бак. Да. Чудесный мистер ба Ой, чудесный мистер Бак. Кролик, предатель, люди, кролика. у них давайте кролика Дики, кушай, тики, давай. Нет, предатель только кролик. Он пытался забрать мои мань камни чудес. Он пытался... Он пытался... Так. Дракон, ты запекаешь кролика? Нереально. Да, Какой кролик-предатель? Он не может быть предателем. Кролик-предатель, он пытался чудес. Он не может быть предателем, он только что мне сегодня помогал. Это кролик. Это Сенсокролик недоделанная. Так, все ясно, все настроены. Я на вас тебе направлю. Мираж! Все вы тут предатели, кроме черепашки. Черепашка добрая. Обезьяна на мне использовала... И вот это, но не... потому, а переполох согрения Переполох работает на всех. Да. Переполох я работает на всех. А почему не ты моторит. свои силы используешь так часто? И потому что я взрослый носитель ко мне чудес. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, mm -hmm. не каждую же секунду ты используешь. У тебя, наверное, mm -hmm. перезарядка mm -hmm. идет. Нет, я не нуждаюсь в перезарядке. Я могу силы использовать каждые 30 секунд. Я имею в виду перезарядки, а руки. Мы к вам уже к этому привыкли. А, ну, не мой три хитро видео. Один хвоик да. говорил, что мы будем... э, что, что к вам, если ты до этого разомнишь, что к вам твоему будет плохо. К вами говорю, они специально к этому обучены. А давай-ка ты покажешь да. мне свою личность. Вау. А это что тебе еще показать? Ну так ты же хранитель, и я <сс |notimestamps|> ты хранитель. Хранитель. Я знаю все личности хранителей. Кроме О, тебя. Ты еще много не знаешь хранителей. Mm. И... Я знаю все хранители, mm. которые сбежали с храма. Угу. из храма. Я видел все. Я из другого храна. Я из храма Чингачанга. Храм для... Чингачанга, для да? Для Ну-ка для покажи сказать, храм, для хранителей только один. Нет, храмы по всему миру. Да? Угу. Мистер Бак это в какой-то стране... Это в Чунгачане. Такой страны нет. Ну так ладно, это... Я, понимаешь, это понимаешь? В... Хранитель в... Франции. Хранитель шкатулки чудеса. Мираж! Это о, в Караганде, нет. ну? Да, в Караганде. Стоп, ну, она... она... Она исчезла, исчезла боже мой. Мне Мираж! Кажется, то, Они меня раскусили. Мульти-размножение! Мульти мульти Ты тоже думаешь о том же и я? Это аккумулятированный? Или просто сликтализм, которому у хочется... А куда Ой. она ушла? Ладно, идем в центр. Я это а, не будет. а, А, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Ай, ай, ай, получай. Получай. Получай. Получай. Получайте. получайте, получайте. получайте. Они, шлепот, получайте. Бьём, бьём, Они бьём, очень бьём. сильные. Это, оказывается, да она под акумой. Да она вы что, кумой. как до вас долго доходила? А я тебе доверялась. А Где она? А где у нее кума? Ну, Чанга не доделана. Я... Я... Моя акума находится в талисмане Лисы. Рыса. Спасибо. Талисман Какой вы какой бы ну ладно какой балбес бы сказал. Так, так теперь вы не нам... подойдете ко мне, пока у меня есть силы, я могу Ай, использовать их я вечно, не я не могу вечно, вечно, создавать мультиклон. Лучше Карла. И... О, не застали. Да. Получай, получай. Что, это настоящее или это не настоящее? Не, за... не понимаю. Может, мне кажется, это настоящее, она так прыгает прямо на меня. Ай, вы офигели, вы! Я не понимаю, как она. Он убивает, а Отпирает. Они, они все понимают. одинаковые. Да, нам надо залезть повыше, я их не вижу. Это, это настоящие или нет? Дракон воздуха. Я их вижу, но их, а, их мало, чем нам кажется. Давайте а. сра... Я ничего Мы не вижу. Должны... Их можно убить, а? Я тоже Мне ничего кажется, не вижу. Их можно убить. Понимаешь, я еле-еде, я, я даже не смог убить никого. Так. Вот это маца. Так их целую вечность будем долбить. Так, так, Лонг? так. Можешь бурю? под Так, так, так, так. Я так. не смогу их слишком много. А у нас есть какой-нибудь дальний? Так, справляемся с ними их. Да, да, да. Мистер Битва. Как она достает у нее большой градус доставания то есть она зажала черепаху. я мистер еле спам ⁇ мистер банк я это зову свою армию ты мне достали свой кролик это лишь баг и все ага, а что тебе еще дать а, а что тебе еще дать лицай у меня у есть один у меня, а. у меня еще Пол... знаешь что не используется настоящая да? Да, что, твой Супер Шанс бесполезен, против моих да, сил. мой Супер Шанс всегда был полезным. И мне еще раз применить мульти -разножение. Супер Шанс! Мульти-размножение. Лопата. Драконом не всяким. Ну давайте. Лицо. По одному. Я нихрена не, не вижу. Супер Шанс не удачный. Крыться мистер Бака, у нас более сильного оружия есть. Да, Какого его Обычная бесполез... а, а, а, крыса. Я пробью черепаха, когда-то или поздно, я пробью. Ну да, я М -м. тут посижу, я... Мне... Черепаха, а ты вовы? где ты находишься? Сзади да, На, тебя. Я, я прям Я Ну так глаза Я Да палки Молодец, сенатый, Вы не должны так. меня бить, чтобы я вошла в бомбис. Ну ч ⁇ кошелка? Мы все справились так, с твоими. Не Нет, Пусть не со всеми. Меня. Ребят, а тут в центре капец их. Они тут как муравьи напрыгнули. Их там столько. И Ладно, я с ними справляюсь. Меня бьют. У меня есть супер шанс. А, беги вперед, вперед не глядя. Я буду тебя... Хочу. Она меня достает, да, да я, нет, здесь нет, я, я да. Ты в стену впечатался. Почему их становится так она, много? Она я потому что это мои силы. Я никогда не сдамся, пока ты не отдашь мне свой Далисман. Я сдам столько их. А пока, черепашка, мы с тобой поиграем в классики, хорошо? И... Ух. Господи, черепаха самая полезная. Я справился с... На. А я нет, она не убиваемая. Где? Да я сразу с да, да, я не не не знаю. Ее убил. Ну что? Попалась в Где вы? Подождите. Вот. Нет, нет. Я потеряла всех своих культик. Сейчас мы. Мы что достанем из ее. Я. я потеряла. А у нас есть Ай. Так, давай. Давайте Лис. я ее Я потеряла силы мультимышины, но я не потеряла сил, силы, Ах, силы лисы. лисы. Лис. Черепаха, Лис. ты сама себя загнала в ловушку, пока ты ничего не видишь. Ты ничего не сможешь сделать, и я смогу забрать у тебя камень чудес. Давай, мистер Бак туда, и нас туда, мистер Бак. Но, Она, вот мы, Мираж! Что? Ура! Не убирай, не Мы смей. А не, не не смей. а, не смей убирать. Убери, не убери. Интересно. Из... Не убирай. Просто. Не, очень не очень убирай. Интересно. Толь, Убира. убирай. Она уже не выйдет отсюда. Карапас, убирай. Вот ты крыса болотный. Ну кражи. вот ты и попалась. Крыться э, во ушке. Так, да я тебя, тебя шлёпнула. Мне же хочется, чтобы ты просто вот печёнку. Пошла. А теперь отдавай адав... на... а свой браслетик или кто у тебя там, амулетик. Это так, сейчас тебе, я у тебя это заберу. Ладно. Привет. Это на! Мисс Бак, нас э, туда же надо. У... Мы... Кто-то под... Где ее где талис? Рису... Вот она, на пару Ах ты, год ⁇ Так, снимем сейчас себе. Снимайся. У меня подвеска. У меня подвеска. О, подвеска. У тебя да. пока давай сюда. Я и дал. 12 секунд. Двенадцать секунд. 12 секунд. А ничего не сможет исправить. Он потерял свой супер шанс. Больше он не сможет ничего исправить. Я все Я... могу ты... исправить. Слушай, ты, не ты можешь исправить. Это... Слушай, ты это крыса. Ну, владей-то вот еще скретка. есть. Надейся, ты есть, но ты потерял супер шанс, чтобы меня победить. Он может еще раз. Супер шанс. Раз. О, как так. раз, чтобы отрезать твою. Почку. Талисман. Твои волосы. Так. Мои... Талисман разрушить нельзя, но акума вылетела. Вон она. А, но это не талисман, она это просто садисточка. Демона, Лайла? чудесный мистер Баг. Ай, что произошло? Держи, Лайла, это твоя подвеска. Мы тебе почку отрезали. Так. Не Что? Нет, нет, он нет, он врет. Нет. Так, дракон, ты сейчас да, слышишь, не... знаешь, я чего? Я понял, я пошутил. Тебя просто О, вот, вот это... Покушай покушай. Морковки. Морковки. Да, морковки Покушай. Нет, Мы исправим Слибовым, мои хорошие герои. Нет, Полежь, будь... а у тебя еще одна осталась. Вот ты, Да, ну, да. Будь, на, ролик да. Предлагаю, да, нет, да все, я пошла по да, да, да, мне да, тоже все получилось, не получилось мне Да, На, Пойду в разы, на хочу кушать. Звожжочки. Ну, расправь, темные крылья. О, привет. все